Мулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. И что надо, да, надо ехать. Нет, это уже какой-то трэш. Мам. Да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Это пиздец. В рот ним пять раз уже хлопнуло и горит в разных сторонах.